Добрый вечер. В эфире новости в студии Аина Исакова и в начале коротко главного». Озвученные жителями Соколукского района Чуйска области жалобы и обращения на встречи с президентом Сорумбаем бековым подтвердились. Депутаты Джугурку Кенеша поддержали в третьем чтении внесение изменений в закон о гарантиях деятельности президента. МВД провело спецоперацию по выявлению фактов организации проведения азартных игр и незаконного игорного бизнеса. Состояние четверняшек, родившихся 25 февраля, стабильное. Сегодня дети и мама были благополучно выписаны из больницы. Озвученные жителями Соколукского района Чуйской области жалобы и обращения на встречи с президентом Сорумбаем Джеймбековым подтвердились. К такому выводу по итогам тщательной проверки пришла межведомственная рабочая группа. 1 апреля комиссия направила в Генеральную прокуратуру и аппарат правительства подробную справку с рекомендациями. Так, Генеральная прокуратура изучит процесс перепродажи земельных участков сельского назначения в Соколукском районе Чуйска области, а правительство примет соответствующие меры, в том числе субъекты в отношении ответственных должностных лиц. О том, с какими жалобами обратились в к главе государства, смотрите в следующем материале. 9 января текущего года президент Сорунбай Дженбеков посетил с рабочим визитом Сокулукский район Чуйской области. Во время встречи с населением района жители пожаловались главе государства на отдельных глав Айлукмету и должностных лиц госорганов. По словам сокулукчан, на протяжении нескольких лет они сталкиваются с коррупцией, бездействием и безответственным отношением к своим служебным обязанностям со стороны чиновников. Если вы возьмете эти проблемы под свой личный контроль, это будет очень хорошо Когда я хотела выйти сюда, меня попытались оттолкнуть Я еле-еле прошла, сейчас я могу обратиться только к вам, потому что моей семье угрожают Прямо в дом к нам приходят по словам местных жителей, у аильных чиновников процветает земельный бизнес. Они массово и бесконтрольно распродают государственные земли. А если быть точнее, участки на землях сельскохозяйственного назначения, где потом незаконно строится домовладение. «Хочется приносить пользу своему силу и народу. Но моей работе мешает Айлок вместе с прокуратурой. Вот здесь сидит Бусурман Кулов с Сукулукской прокуратуры. В прокуратуре затягивают решение многих вопросов. Специально создают бюрократическую волокиту и коррупцию. Государственные закупки проводятся с нарушениями. Простой житель не может взять в аренду землю для работы, потому что участки выделяются только депутатам. У нас много нерешенных вопросов. Меня преследуют, даже угрожают расправой. Я обратилась к у района – бесполезно. В прокуратуру – бесполезно. Заместитель Прокурора угрожал всем, кто будет давать показания против них. Я прошу вас создать комиссию, которая проверит все эти факты и работу прокуроров Бусурманкулова, Алиева и Ускумбаева. Для разбирательства в обоснованности заявлений местных жителей была создана специальная межведомственная рабочая группа под контролем руководителя аппарата президента Досалеси Синалиева. Тщательная проверка показала, что сукулукчане берет тревогу небезосновательно. В заключении комиссии говорится следующее. Деятельность органов местного самоуправления, органов государственной власти Суковского района в отдельных случаях на областном и республиканском уровнях на протяжении длительного времени имеет место проявление коррупции. Бездействие и безответственное отношение к своим обязанностям отдельных глав местного соуправления и должностных лиц государственных органов Сукуловского района стали причиной массовой и неконтролируемой продажи земельных участков на землях сельскохозяйственного назначения и незаконного строительства на них домовладений. Допускается укрытие преступлений лиц, причастных к ним. Выявлены факты умышленной волокиды уголовных дел по земельным вопросам. Значит, отсутствует должный надзор со стороны органов прокуратуры. Своевременно не приняты меры по пресечению и предупреждению преступных посягательств на незаконное завладение земельными участками сельскохозяйственного назначения. При проведении земельной политики местные власти даже не старались строить новые социальные объекты и в целом развивать инфраструктуру. Из-за этого в районе не хватало школ, детских садов и медучреждений. А поскольку государственные органы, ответственные за рассмотрение обращений граждан, самоустранились от решения проблемных вопросов социально-бытового значения, сельчане были вынуждены обратиться к президенту страны. Был... Картерт мисс Ейзес, зетмиш, оккультет. «На сегодняшний день в нашем районе 44 тысячи школьников. Рядом с Бишкеком есть село Кунту, где школа уже несколько лет находится в аварийном состоянии. Ее не ремонтируют, и мы не знаем, куда нашим детям, а их 900 учеников, идти учиться в следующем году. Чтобы отвозить детей учиться в соседние школы, потребуется 50 автобусов. Также по дороге в аэропорт Манас появляются новые жилмассивы. В них детям тоже негде учиться, а новая школа не строится. Помогите нам решить эту проблему». Следует отметить, что по просьбам отдельных жителей Сукуловского района членами рабочей группы непосредственно осуществлялся выезд на места, где были зафиксированы факты заброшенного состояния отмеченных социальных объектов, что в принципе недопустимо. Правительство уже получило подробную справку с выводами комиссии. За допущение сложившейся ситуации руководство государственной администрации Сокулукского района будет привлечено к строго дисциплинарной ответственности, а отдельные руководители лишатся своих кресел за несоответствие занимаемой должности. Для решения социальных проблем района будет разработан план мероприятий. Провести анализ и определить потребность сукулузского района в строительстве новых дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных учреждений или пристроек к ним. По вопросу ремонта объектов культуры Соколовского района компетентным органам рекомендовано провести процедуру внесения их в соответствующий список для возможного финансирования из республиканского бюджета. Президент неоднократно констатировал, что на сегодняшний день уровень доверия кыргызстанцев государственным институтам низкий, и для этого имеются обоснованные причины. Но такой подход к работе должен остаться в прошлом. Теперь любой руководитель госорганов будет нести персональную ответственность за формальное и необъективное рассмотрение жалоб граждан и укрытие фактов нарушения. Она была миссиалом, Арузаса, Арузар, Тура Техшерливейт, Ану Бурмалайт, Буйта Леттат, Арже Пескени, Арекет Хулат, Халай Стиджавал, Ану Джуо Первич, Ару Кимболгайс, Ажуо она Ану Мамлекет Билике и Шенскетт, Кимбол Вассан, Кроме того, Генеральная прокуратура должна будет провести тщательный анализ процесса перепродажи земельных участков сельхозназначения. С 2009 года по настоящее время комиссия выявила, что отдельные сотрудники районной прокуратуры и правоохранительных органов вместо того, чтобы пресекать подобные нарушения закона, наоборот, покрывали их. Прокурор Сокулукского района уже освобожден от занимаемой должности. Отметим, что в целом с января по март этого года в адрес с президента страны поступило 4 обращений от граждан. За аналогичный период 2018 года на имя президента страны поступило 3849 обращений от граждан. Всего за прошлый год количество обращений достигло 17 827. Из них 1549 обращений касались деятельности местных государственных администраций и органов местного самоуправления. Из числа поступивших обращений с января по март этого года 901 обращение относилось к компетенции исполнительных органов власти. 388 обращений были связаны с деятельностью местных властей и органов местного самоуправления. Из них 118 обращений касались вопросов по выделению квартир и земельных участков для строительства индивидуального жилья. Отметим, что большинство обращений были связаны с работой судебных и правоохранительных органов, а также находились в компетенции органов исполнительной власти. Мадина Низамова, Чингиз Кулу, Кулуйтер, Бишкек. 19 марта на Кыргызско-Казахской границе был усилен контроль в отношении машин, груженных товарами народного потребления. При этом каждое транспортное средство, перевозящее товар, подвергается тщательному досмотру, в связи с чем время пересечения Кыргызско-Казахского участка государственной границы значительно увеличивается. В настоящее время там стоит более 250 грузовых машин. Министерство экономики уже предложило правительству отозвать министров в составе Евразийской экономической комиссии, то есть приостановить их участие в работе комиссии для консультации по ситуации. Сегодня депутаты рассмотрели ситуацию на кыргызско казахской границе за закрытыми дверями. Представители правительства пояснили, что такова просьба премьер-министра. «Задача, которая рассматривается сейчас, находится на личном контроле у премьер-министра. Сегодня также прошли переговоры с руководителями казахской стороны. На пять часов назначена встреча кыргызской делегации в городе Нур-Султан по разрешению спорных моментов. Руководитель таможенной службы лично сопровождает делегацию». Депутаты дюгурку кенеша поддержали... В третьем чтении проект закона о внесении изменений в закон о гарантиях деятельности президента. Так, законопроектом предлагается внести ряд изменений, одно из которых предусматривает новую редакцию статьи 3, в которой нашли отражение и нормы Конституции в части возможности привлечения президента к уголовной ответственности после отрешения его от должности. Продолжит наш корреспондент Гульзада Чубакова. Лишение неприкосновенности экс-президентов в стенах Чугур-Кокенеша обсуждается с осени прошлого года, так как было выявлено, что 12-я статья закона, которая гарантирует неприкосновенность бывших руководителей страны, противоречит Конституции. После продолжительного обсуждения в комитетах, законопроект был вынесен на третье чтение парламента. На ваше рассмотрение в третьем чтении вносится законопроект о внесении изменений в закон о гарантиях деятельности президента. Напомню, законопроект 12 марта в третьем чтении был одобрен комитетом по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту. Так, законопроектом предлагается внесение ряда изменений. Например, в статье 8 исключается норма о страховании за счет государства жизни и здоровья членов семьи экс-президента. А статья 6 закона дополняется нормой, очерчивающей круг членов его семьи. «Вносятся изменения в нормы. Предлагается в статье 13 исключить норму о сохранении права на бесплатное медицинское обслуживание членов семьи экс-президента. А также в случае вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении экс-президента все гарантии, предусмотренные настоящей статьей, приостанавливаются. Предусматривается, чтобы социальное обеспечение, охрана и так далее, подобные гарантии распространялись только на экс-президента» его супругу и несовершеннолетних детей». Кроме того, законопроектом исключается часть 2 статьи 17, согласно которой членам семьи экс-президента после его смерти предусматривается предоставление пожизненно-служебный автотранспорт, а также право на медицинское обслуживание, предоставляемое экс-президенту на день смерти. При этом важно заметить, что все гарантии экс-президента могут быть исключены, если он пожелает участвовать в политической деятельности. Это предусматривает статья 11, которая дополняется частями 3 и 4. И предусматривает, что экс-президент не должен занимать политические специальные государственные в органах государственной власти, а также участвовать в деятельности политической партии. Мы предлагаем ввести запрет экс-президенту занимать политические государственные должности в органах государственной власти, в том числе занимать руководящие должности в органах политической партии. Однако у экс-президента будет выбор. Если он все-таки пожелает участвовать в политической деятельности страны, то все гарантии убираются, в том числе пенсия и неприкосновенность. Мнение о деятельности экс-президентов выразил и нардеп Дастан Бекешев. Парламентарий привел пример, что в некоторых странах экс-президенты не идут в большую политику, а посвящают себя благотворительности или бизнесу, подчеркнув, что было бы неплохо, если бы такая практика была бы и в нашей стране. В принципе, эта культура должна была потихоньку вырабатываться. Это, мне кажется, должно было быть не законом, скорее всего, а какой-то традицией, да, как вот. На заседании один из инициаторов законопроекта депутат Исхак Масалеев отметил, что нужно поменять название статьи 12, которая звучит как неприкосновенность экс-президентов. Необходимо внести редакционную поправку, считает Нардеп. «Название 12 статья остается прежним. Это завтра тоже может стать проблемой. Нужно это учесть. Не должно быть никакой неприкосновенности даже в названии. В 2006 году мы искоренили это понятие. В третьем чтении мы должны внести редакционную поправку. Может, надо вернуть и переработать». «Вы этот вопрос поднимали и в комитете, но поправки принимаются в третьем чтении и возможны только технические корректировки». Среди изменений есть и новая редакция статьи 3, в которой нашли отражение и нормы Конституции, в части возможности привлечения президента к уголовной ответственности после отрешения его от должности. Также законопроектом предлагается статью 12 изложить в новой редакции, согласно которой экс-глава государства может быть привлечен к уголовной ответственности за действие или бездействие, совершенные им в период исполнения полномочий президента. А также, связи с, а также в связи с этим задержан, арестован, подвергнут обыску. Допрос либо личному допрос лишь после предварительного лишения его статуса экс-президента. Лишение статуса производится в соответствии с аналогичными процедурами, предусмотренными для отрешения от должности действующего. Так, законопроект, содержащий все эти изменения, был направлен на голосование. В результате за проголосовали 111 депутатов против 3. Теперь документ будет направлен на подписание президенту страны. Макул Бары Терт, Майзам Кульзада Чубакова, Кайнар Ормонов, ЛТР, Пишкек. Служба криминальной милиции и следственной службой МВД проведена спецоперация, направленная на выявление фактов организации проведения азартных игр и незаконного игорного бизнеса. В пяти бинарных опционах под названием "Ринготрейд" проведены обыски и изъята крупная сумма денег. Подробнее в материале Бекмамата Асамбек Улу. Ранее на имя президента обратилась жительница столицы с просьбой привлечь к ответственности лиц, занимающихся организацией азартных игр. Как выяснилось, сын женщины проиграл около 100 тысяч долларов. Моему сыну 29 лет. Как оказалось, азартными играми он стал увлекаться с 2013 года. В семье об этом, к сожалению, ничего не знали. За это время он проиграл огромную для нас сумму. У меня был хороший сын. Но игра помутила его рассудок. Теперь мы влезли в долги. Наше имущество стоит в залоге. Все эти деньги он проиграл. Из-за своих долгов он сейчас находится под следствием. Дело дошло до того, что он хочет свести счет с жизнью. Я бы хотела обратиться ко всем тем, кто пострадал от этой заразы. Только вместе мы сможем добиться закрытия казино. В ходе расследования изучались показания свидетелей о деятельности нескольких игорных заведений. Следствием было возбуждено ходатайство о проведении следственных мероприятий, в том числе обыска помещений по установленным адресам. На основании постановления следственного судей Первомайского района были проведены специальные следственные действия. В тот же день оперативниками УБОП СКМ и группой исследователей следственной службы МВД с привлечением бойцов спецподразделений ОСО проведена спецоперация с осуществлением одновременного выезда по пяти адресам. Всего в пяти игровых заведениях, где производился обыск, обнаружены изъяты более 582 тысяч сомов и соответствующая документация. Между тем эксперты отмечают, что популярность азартных игр вновь набирает обороты. И это социальное зло, борьба с которым с переменным успехом идет уже долгие годы, продолжает калечить судьбы людей. Наш кризисный центр оказывает помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С 2010 года одной из причин, по которой к нам обращаются граждане, стали азартные игры. К нам за помощью приходят как и сами игроки, так и их родственники. Проблема одна – опьяненные азартом люди проигрывают последние деньги и имущество. Все, кто прошел через это, в один голос заявляют, что помочь в этом вопросе может только за Закрытие игрных заведений. В настоящее время по выявленным фактам проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия. Отметим, что за организацию или содержание притона для проведения азартных игр и за проведение азартных игр предусмотрено наказание статьей 212 Уголовного кодекса Кыргызской республики. Бекмаматасамбекулу, бегзатмашапов, ЛТР-Бишкек. Около 70% школьных учебников, рабочих тетради учебных пособий в школах страны являются контрафактными, заявила руководитель общественного объединения Таза Табигат Анара Дауталиева. В связи с этим известная правозащитница обратилась к президенту Кыргызстана с призывом как можно активнее бороться с фальшивыми учебниками. Недавно в Бишкеке состоялось уничтожение более двух тонн контрафактных учебных изданий. На сегодняшний день в школах дефицит учебной литературы, материалов и пособий. Временным решением этой проблемы стало использование школьных учебников из России. Проблема контрафактных учебников для Кыргызстана очень острая. Это практически 60-70% от всех школьных учебников. Они не завозятся из-за рубежа, а производятся местными типографиями всех уровней. Изготовители и посредники-поставщики даже выигрывают государственные тендеры, извлекая незаконную сверхприбыль. Такая ситуация негативно отражается на имидже Кыргызстана и угрожает жизни и здоровью школьников. Полученные данные четырех экспертиз свидетельствуют, что контрафактные книги отпечатаны с нарушениями, признанными недопустимыми для учебников, предназначенных для применения в общеобразовательных организациях, отмечает Дауталиева. Сотрудники Министерства образования и науки Кыргызстана неэффективно потратили более 13 миллионов сомов при закупке учебников, сообщает Генеральная прокуратура. Тендер проведен должностными лицами министерства. Речь идет о тиражировании учебников для школ с кыргызским, русским и узбекским языками обучения по английскому языку для пятого класса. Генеральная прокуратура утверждает, что выявила нарушение в проведении тендера, который был объявлен за счет республиканского бюджета, тогда как Всемирный банк выделил на тиражирование учебников 2 миллиона 735 тысяч долларов. Стоимость услуг необоснованно завысили и даже не провели мониторинг цен. Также Участников тендера обязали включить в цену услуг оплату гонораров авторам. Однако гонорар уже был выплачен за счет средств проекта, а авторские права передали министерству на неограниченный срок. Двум компаниям, победившим в тендере, выдали деньги на оплату гонораров, но эти организации не выплатили авторам средства. Вследствие этого поставщикам излишне выплатили 1 миллион 884 тысячи сомов и другие нарушения, что привело к причинению материального ущерба на 13 миллионов 174 тысячи сомов. Довольно часто в городе и за пределами станицы устанавливают рекламные щиты и различные рекламные конструкции. Однако некорректные слоганы с массой ошибок портят не только имидж компании, рекламирующей свой продукт, но и общий вид столицы. Айтокунсулпуева продолжит. опечатки на рекламных баннерах столицы это уже обычное явление К большому сожалению буквально на каждом шагу в бишкеке можно встретить грамматические ошибки на больших рекламных счетах вот и первый баннер находящийся в самом центре города нурсул танга учун издар вместо правильного учудар на кыргызском языке Элементарные грамматические и орфографические ошибки на рекламных счетах практически каждый день всплывают в социальных сетях и становятся предметом обсуждений и насмешек интернет-пользователей Кыргызстана. Чем занимаются государственные и муниципальные органы, которые должны следить за такими вопиющими ошибками на баннерах, остается вопросом. Однажды на улицах столицы я увидел баннер с рекламой «Одежда для всех». Перевод на кыргызский язык был слово в слово, из-за чего потерялся весь смысл предложения. Радует только одно – этот магазин сменил товар, и злополучный рекламный щит убрали. Со временем мы, кыргызы, начали забывать свой язык. Об этом говорит и реклама. Слово «горячий» на кыргызском пишется как «ысык» с одним «с». Сейчас почему-то это слово начали писать с двумя буквами «с». В то время как активисты и граждане столицы обеспокоены безграмотностью людей, выпускающих рекламу, и возмущены безответственностью местных властей в вопросе размещения выпиющих баннеров, депутатов Джугур-Ку-Кейнеша беспокоят не ошибки. А кто изображен на рекламных счетах? Они хотят, чтобы на рекламных баннерах были изображены исключительно крыльевские девушки. Очередная громкая инициатива принадлежит Аклбеку Джапарову. Президент Беларуси попросил, ну и механизмы заработали в Беларуси, чтобы на рекламных плакатах была природа Белоруссии, девушки Белоруссии. Вот этот опыт я предлагаю применить и в Кыргызстане. Начинать рекламировать, в первую очередь, красоты Кыргызстана, природу Кыргызстана и людей Кыргызстана. Если это найдет должный отклик у моих коллег, я готов это инициировать как законопроект и запустить его. На сегодняшний день за ошибки на рекламных счетах, по словам председателя Национальной комиссии по госязыку, отвечает мэрия и районные акимиаты. Однако, несмотря на это, названия государственных и частных предприятий. Объявления, вывески на улицах городов и регионов часто пишутся с орфографическими ошибками. Кроме того, не соблюдаются и языковые нормы. Есть закон о государственном языке, которому должны подчиняться абсолютно все. Там четко прописаны пункты, где сказано, что вся реклама должна в обязательном порядке идти как на кыргызском, так и на русском языках. К большому сожалению, этого закона полностью никто не придерживается. На сегодняшний день в Кодексе о нарушениях есть законодательная норма, которая привлекает к ответственности рекламодателей, пропустивших для размещения баннеры с ошибками. Юридические лица должны платить штраф в размере до 10 тысяч сомов, а частные — до 1000 сомов. Безусловно, реклама повышает рост продаж и является лицом любого предприятия. В столице полно рекламных баннеров разных форм, размеров и расцветок. Однако элементарные орфографические ошибки в написании слогана на кыргызском языке явление далеко не редкое. Проблема баннеров с ошибками поднимает большой вопрос касательно кыргызского языка. Щиты с орфографическими ошибками в тексте на государственном языке часто встречаются. Это говорит не только о безграмотности выпускающих рекламу, но и о том, что многих чиновников совершенно не волнует этот вопрос. Это большая проблема. Раньше за ошибки предусмотрелся штраф и за исполнением штрафования четко следили. Однако сейчас такого нет. Довольно часто в городе и за пределами столицы устанавливают рекламные щиты и различные рекламные конструкции. Однако некорректная реклама с массой ошибок портит не только имидж компании, рекламирующей свой продукт, но и общий вид столицы. Для решения и устранения так называемого хаоса с баннерами, мэрия столицы намерена выделять участки для рекламных щитов через онлайн-аукционы. Бишкек Состояние четверняшек, родившихся 25 февраля, стабильное. Сегодня дети и мама были благополучно выписаны из больницы. Для столь радостного события было организовано праздничное мероприятие, в котором родителям четверых младенцев вручили сертификат от президента нашей страны на сумму 2 миллиона сомов. На мероприятии побывала наш корреспондент Айзада Мактебек-Кызы. Азамат и Нураим стали родителями четырех прекрасных младенцев 25 февраля этого года. Но из-за того, что дети родились раньше срока, состояние их оценивалось как тяжелое. До сегодняшнего дня четверняшки проходили комплексное лечение. Сегодня произошло радостное событие. Детей и маму выписали из больницы. На выписке родители и малышей поздравили от лица президента, а также вручили им сертификат на сумму 2 миллиона сомов и подарили две двухместные коляски. От лица главы государства поздравил молодую семью первый заместитель руководителя аппарата президента Алмаз Кененбаев. Также от себя он пожелал малышам и родителям крепкого здоровья и долгих лет жизни. «Пусть ваши дети будут самыми умными, здоровыми и счастливыми. Надеюсь, что денежная помощь, которая вам выручена от президента, будет полезна и пригодится для строительства дома или же покупки квартиры». Представители правительства не остались в стороне и пришли также поздравить счастливых родителей и их деток с радостным событием. Четверняшкам было выделено еще 150 тысяч со стороны правительства и 90 тысяч сомов от муниципалитета. «Мы очень рады, что впервые в Кыргызстане родились четверняшки. Я вас от всей души поздравляю с таким событием. Вы действительно большая молодец». Нураим вместе со своим супругом мечтали о ребенке на протяжении четырех лет. Видимо, такое событие, награда за терпение, в шутку поделились с нами молодые родители. Семья жила до этого времени в съемной квартире. Теперь, благодаря собранным финансам, они построят новый большой дом. Огромное спасибо президенту за все. Я очень рад. Теперь моя главная цель построить дом и вырастить детей. Спасибо нашему президенту за такие замечательные подарки. Также нашим врачам, которые помогли нам встать на ноги. Моему счастью нет границ. Назвали четверняшек Сорумбай о руке Акчелпон и отбермед. Самый большой вес новорожденного составил 1 килограмм 700 граммов, а самый маленький 1 килограмм и 400 граммов. Воспитание прекрасных малышей молодой семье будут помогать родители. Я бабушка четырех прекрасных младенцев. Конечно же, буду помогать им во всем воспитании. Желаю, чтобы мои внуки были здоровыми. Всем огромное спасибо, особенно медперсоналу, который не отлучался от детей и моей дочери ни на минуту. Нужно отметить профессиональную работу врачей, которые на протяжении всего этого времени помогали малышам бороться за свою жизнь. Выписки врачи рады не меньше, чем молодые родители и встречающие молодую семью. Февраля, то есть в течение 38 дней дети находились в ГПЦ на стадии выхаживания. На сегодняшний день мы считаем, что мы довели детей до того состояния, когда они могут находиться под, по уходу э, за новорожденными в пределах своей семьи. Но я думаю, что будут решены вопросы еще на уровне ЦСМ. Будет прикреплена, скорее всего, медицинская сестра, которая будет родителям помогать в этих вопросах, потому что вы понимаете, что уход за четырьмя детьми, причем недоношенными, это достаточно сложное. Теперь малютки будут под постоянным надзором врачей. Сами родители безмерно рады такому событию и ждут, не дождутся переезда в новый дом со своей большой и дружной семьей. Азядом Хтбек Кзыбакатхязов, ЛТР Бишкек. Тем временем к наплыву туристов со всего мира готовятся в главном музее Южной столицы – историко-археологическом комплексе Суэмонто. До старта мероприятий Тюрксой, которое состоится уже через пару недель, музейные работники торопятся привести в порядок все экспонаты, для чего работают по 12 часов в сутки вместо положенных 8. Чем удивит гостей музей Суэмонто, расскажет наша съемочная группа. Каждый экспонат в главном музее Южной столицы сегодня будто обретает второе рождение. В музейном комплексе Сулайманто кипит работа, экспонаты чистят, расставляют по значимости, меняют бирки и обновляют описание, чтобы во все встретить гостей мероприятий Тюрксой. Экскурсия от Прынга. Подготовку мы начали еще в марте. К нам в Верхний музей в пещере в горе Сулайманто приходят особенно много туристов. Ждем и готовимся достойно встретить всех. Вместо положенных 8 часов сотрудники музея трудятся по 12 часов в сутки. И надо успеть подготовиться. Если в прошлом году музей посетили более 2000 туристов, то в этом году ожидается в два раза больше. Первый поток уже к 20 числам апреля по случаю старта праздничной программы по случаю объявления Аша культурной столицей тюркского мира. Чалпу. «Музейный комплекс «Сулайманто» – один из важнейших центров истории и культуры на территории города. Тут расположены и древние археологические поселения, хранятся находки самых разных периодов, в том числе эпохи поздней бронзы. Нам есть, что показать туристам» сегодня в музейном комплексе Сулайманто хранятся тысячи редких исторических находок многие из которых относятся к тем временам когда ош являлся центром великого шелкового пути сегодня древнейший город в средней азии где сплелись разные культуры снова готов встретить гостей со всего мира алена смирнова назаров уларкой назаров лтр ош к этому часу пока все. Спасибо за внимание. Далее в эфире новости спорта и прогноз погоды на завтра.